Всем привет! Сегодня мы с вами будем готовить яичный рог. Для этого нам понадобятся яйца, соль, перец, растительное масло. Разбиваем яйца, солим, перчим. Все перемешиваем до однородной массы. Разогреваем нашу сковороду где-то до 170 градусов. смазываем маслом в разогретую сковородочку где-то полполломничка наливаем нашего будущего рола теперь сворачиваем его в трубочку, И сдвигаем его. Это место смазываем маслом. Добавляем еще полполоночка. Вкручиваем. В серединку можно добавлять различные начинки. Сыр, ветчину. Обжариваем его со всех сторон, чтобы был румяный, красивый. Далее нарезаем наши роллы. И можно кушать. Приятного аппетита!